Я хочу, чтобы ты отвечала откровенно. Ты причинила кому-нибудь боль? Да. С тобой происходило что-то, что можно назвать... ...аномалией? Да. Последний вопрос. Тебе известно, кто такие мутанты? Ты знаешь, что детеныши гремучие змеи более опасны, чем взрослые змеи? Они не умеют контролировать количество яда, которое выделяют. Вы все опасны. Поэтому вы здесь. Что это за место? Это не больница. Это дом ужасов. Ты многое вынесла. Теперь отдыхай.